страха мичиган золотая рука раньше хезер была такой яркой просто сияла но после происшествия она стала другим человеком она так помрачнела наверное после потери руки она больше не хотела чтобы на нее смотрели и Видели не идеальный. И казалось, что если она перестанет быть первой красавицей округа, Дэйв ее разлюбит. А это было глубоким заблуждением. Какое уродство! Ой, ничего себе. Смотри. Ладно, идем. Да. Дэвид, mm -hmm. а ты сможешь ее сделать? Думаю, да. Лишь бы ты была довольна. А сделаешь из золота. Ты серьезно? Нам не по карману. Меня еще любишь? Да. Больше всего на свете. Пожалуйста, сделай золото. Второй раз заложил дом. Продал трактор. Ленточную пилу. Она, правда, из золота? Я да, сэр. конечно. Вы принцесса? Где вы ее взяли? Мой, Мой принц, принц мне ее сделал. Ее. Очень красиво. Пока. Каждая женщина хочет быть красивой. Но для Хезера это определяло всю ее сущность. Она хотела быть самой красивой везде и всегда. Это было как наркотик, и она не могла насытиться, а Дейв не мог ничего с этим поделать. А затем наступила зима, и Хезер заболела. Судя по результатам анализов, у вас золотая обструкция легких. Пока ваш организм продолжает контактировать с золотом, я мало что могу. Вы должны снять протез. Нет. Я не сниму свою золотую руку. Никогда. Сэр, делайте, как она хочет. Все в порядке. И рядом. Мне приснился. Ужасный кошмар. Пообещай мне кое-что. Все, что угодно. Когда я умру, похорони меня с моей золотой рукой. Пообещай. Да. Скажи это. Я похороню тебя вместе с золотой рукой. Я люблю тебя. После смерти Хезар, работа была мало, и Дэйву пришлось меня уволить. Начался кризис, мебель, ручную работу никто не покупал. Просрочка платежа. Она нужна мне.